крышу отремонтировать водосновление подделать и, и можно здесь работать тренировать и пишет здесь не, здесь не сейчас почему еще как вот есть что там все переделывается. Начало 90 там Собственно, так не что что ты думаешь... Я не что ты думаешь... Я не знаю, Просто если какое-то даже решение примут, это просто неподчислено миарским ребятам, миарским инвалидам. Какое решение вы вот, Ну вот слышали мы, что строительная компания хочет выйти на город, имеется в виду, выкупить здесь и дома построить. Сейчас стоят дома, еще квартиры не было. Не компания строительная. То здесь все инженерной сети, конечно, насушен, такое чувство, что специальный вандализм, то, то есть все выкручено, все выкручено. Ну, здесь все было открыто. То есть я вот тоже, конечно, могу задать, чтобы я бы понял, почему так относится а к муниципальной собственности. И крыша, знаете, крышу подремонтируйте, и все будет классно. Вот мы снег убрали сверху, чтобы не лежало ничего. Мы, я бы даже крышу сделал сам здесь, но знал бы, что здесь вот 100%. Поэтому да. у меня тоже уже кровью уливается, как говорится. Я вот и водоканалу говорю, разрушается, как разрушается? Оно... Потому что вода бежит, крыша плохая, бежит все. Понимаете? Тело мог батюшка вот на меня обижался. Я говорю, батюшка это не за меня, говорю, это там, сверху. Мы с ним залезли. Потом с блок в церковь православный, пока да, временно квартирует. Тут вот я тренирую. Строится храм, храм у нас э, в конце морского края. пока временно здесь размещено будет православная церковь. Но они при этом уже скорее всего съела. У них уже службы там даже в выходные здании. Да. И за этот период времени, вот, я здесь тренирую, вот, Наталью ну, Наталья, ну, вот, мы ну, не смотрим за У меня упадут в ко мне. Сейчас вот это сейчас здесь не стоит? Никто бы, мы же, мы же, вот как раз побуду, сюда, я... Наталья, первый этаж, доступность, инвалиды, все. Самое лучшее место. А я, в свою очередь, как руководитель ассоциации Киево-Пусинка и Челябинского области, я говорю, все будет нормально, я буду тренировать ребятишек. А смотрите они здесь заклеили эту воду. У меня с ДЦП тренировались, у меня один до желтого пояса дорос, просто технически. Вы знаете, как много видов спорта, которые могут быть вот помощными? Они координированные становятся, нормальные. Да. Парень ты в Германии ты, живет ты, сейчас 28 минут, У меня по живет. интернету. все. Да, с любым, я, я всё решу, мы Единственное, только что от лорку из у меня во-первых, тренер это всегда как второй из Да, конечно, конечно. А Вы же это? Белмолонийский? Да? да? Старый, Старый товарищи. Кто -то не отвечает, ответственных нету. Нужно, чтобы это все потихонечку подремонтировать, чтобы нормально. И система водоснабжения, конечно. Система водоснабжения, все очистить, все сделать, все будет путем. Только нужно заняться этим сайтом. А для инвалидов там вот бассейн, прекрасный бассейн, иметь туда, сделай, автоматизируй. А? Там закрытое, я Там закрытое, очень плохо. Почему? Потому что кстати, с этим заданием большой вопрос. Во-первых, по решению э. отвода, да. по решению суда признано, что по ним вернулся у нас сейчас теперь чиновник ЗАГС. Он за домашнее получил по договору аренды. Вот, Аренду он задолжал в платить около трех миллионов. И решение суда есть о том, что он должен вернуть бюджет городу. Он не возвращается. Да, они не освобождает. Решение суда. Суда входа нет. Он сюда пришел, а он выразился отдохнул, поиграть в теннис. Я ему задаю. То есть вот ну, там уже готовое здание, где могут заниматься детьми. Очень редкий Вот так такой энтузиаст. У, да. у него здоровья нет. Он уже в больницу собирается в Мэй, на кардиологический центр ловиться. Не знаю, что будет Он делать. Он тоже поркается, поркается вот с этим, нет ему места в городе. Вот дали ему какие-то родители нет. там договорились. Хомячки, ну, помечки, ну вы, да? в юности же. Да, на да. поднимаемся. Вот мы еще претендовали да, на эти помещения. Я, не ждать, да, да, что как другое. С крыши, с крыши, с крыши. Да? Возможно, не было, когда не было отопления, это, да, это температура, это температура, зима, зелень, да, это, это все залить, залить. Стяжку, Стяжку сделать. вы меня сейчас потом пройдете. Не так, есть здание восстанавливают, извините меня. По запросу вы не так здание восстанавливаете? Да, конечно, да вы что да все там восстанавливает, все, да все, все, все нормально. Я говорю, нужно, нужно отвоевать этот садик для людей. Все восстанавливали. Наши деды все восстанавливали, все строили, а мы тут елки-палки. По... С крыши начнем и все... А с какого года у вас не, а а не, не Нет, ну Как бы сейчас оно в божеском состоянии, если бы прошу нас просто забивали, считай, то вообще -то вот это вообще... Вот это, вот это, вот это, того, чтобы там вот, как подержало? Скажите, вам ну, дали совещание? Человек, который делал дефектную ведомость, То есть на все вот эти вот работы составлены дефектную ледомость. Они с собой могут сказать. Вот, вот были забиты стойки, как, послышь, там были забитые стойки, послушаем, что там человеку чуть, чуть все это исследовал. Забитые стойки нужно просто и прочистить, потому что вот так всегда надо Ну, мы пробили уже в этом году, прочистили, прочистили воду. вот воду. Чистили воду? я а скажи, чтобы не чистили воду даже? Чистили воду. Вот, чистили. вот, вот и эту и чистили воду, да, там еще два а вам какие из этих площадей варианты призывали? Все, которые вот мы сейчас... Вот смотрим? на первом этаже, да, где мы были, на втором этаже, да. Вот это нет. Вот это, нет. Ну, да. понимаете, мы так думали, мы, что мы будем осваивать, раз мы своими силами ремонт, собирается договариваться с войском, что будем мы, ну, очередями осваивать. То есть какой-то кусочек один год осваивать, а какой-то кусочек, да, кусочек второй год. Мы да, не, не знаем что как, как это все будет. То есть если будет и идти вопрос, вопрос о том, чтобы будет какое-то финансирование это открыто, и можно сразу все сделать, мы еще это попросим. Потому что мы организовать работу можем на всей площади. Но мы не можем этих ребят отделять. Мы с ними будем, они нам в помощь. Мы будем дружить, с Так мы будем с дружить но нормально, классно. Будем наших детей потом будет. Я что тут, с 7-го года. Мы с Артёма будем заниматься. Да. Все, все, будем артем. У нас, У нас уже есть мальчики, которые будут заниматься. У них сразу. сразу. А где видно, что это веб-сауна? А где видно, что это веб-сауна? Как да? вы Они сдавали, сначала 2000-е по аренду, она работала, можно было приехать. Потом он столько участвует. Да? А бассейн не вот а? Раньше-то была на, на первом этаже бассейн, да? Угу. да? А на втором что? Там спортивный зал, видимо, не знаю, мы ни разу не попадали. У меня план есть. Это пристрой к детскому саду. Это пристрой к детскому Вот бассейн. переход, да. У нас Там есть спортзал. тренера, который занимается на реабилитации детей. Вот если ребенку с малого возраста в бассейн поместить заниматься с ним, со специалистом, то очень многие проблемы быстро уйдут. Двигатели нарушения, но и другие тоже. Поэтому вот мы и беремся за это все. Не 10 детей, не 20, тут очень много. По домам все туда, Убажайся, не другие. Так, Спасибо. ну пройдите, посмотрите, в каком, вас да, все, ну, вообще общем, все просто, просто да, информация, да, а, две конечно. это получается, или там еще? Пойдемте, пойдемте, пойдемте. пойдемте. Это, знаете, на да? Ну, Ангелы, Псалтия и все вопросы какие-то. Колумбия для одежды, посвящения молодежи. Вот там Алтай. Здесь алтарь. Вот это Вы, наверное, можете, да? Ну вот так, у мужчины, ну вот сюда сюда, можно посмотреть. и все, и закончилось. И все, на этом заканчивается, да-да. Все на этом заканчивается. И там э, у нас, техническое, <связывается> ну, аварийное состояние абсолютно даже. Вот здесь особенно mm -hmm. у нас. И Час со да, там у нас перечёт, да? А какие перспективы, так, как говорится, переехали? Ну, это с батюшкой. Да. Ну, есть хотя бы перспективы? Ну, нет, пока на сегодняшний год нет. Если бы помогали. Нет слов, наверное. Потому что я ожидала увидеть все, что угодно, только не такую картинку. В условиях, когда у нас такая огромная очередность детских детские сады, я думаю, что в мясе она тоже есть. Совершенно заброшенное здание типовое детского сада, которое уже десятилетиями разрушается. Грибок. Прогнившие трубы, провалившаяся крыша. И когда мы говорим, что уже все здания верну, вернулись в муниципальную собственность, я вижу, что это не так. Просто своими глазами это вижу, когда здание, будучи в муниципальной собственности, до сих пор не передано на нужды, так скажем, детям. Мы... Ну вот, вообще шумиху, получается, подняли общественники. Они начали обращаться ко мне уже давно. И э, сначала мы просто велась переписка у нас э, с администрацией э, МИАСа. И вот сегодня мы уже решили поставить точку в этом вопросе и приехать на месте разобраться, Потому что изначально речь шла о том, чтобы передать безвозмездную аренду для общественной организации этих которое будет заниматься реабилитацией людей с инвалидностью, детей с инвалидностью, что, в общем-то, очень сильно актуально на сегодняшний день и очень востребовано. Количество детей растет, и занятия с ними требуют много усилий, много времени, большой компетенции. И государственные учреждения уже не справляются с этой нагрузкой, с этой задачей, и уже общество готово взять на себя вот это механизм регулирования вопросов. Ну, я думала, что это обычное совершенно здание не имеет отношения к образованию или еще какому-то. мы увидели здесь заброшенный детский сад. У меня очень много вопросов в голове. И мы сейчас этот, этим, этому будет посвящена наша встреча. То есть там будут и родители, и общественные организации, и представители администрации. Знаете, я под таким серьезным впечатлением от увиденного, что я даже не знаю, какие могут быть перспективы. Все зависит от того, что мне сейчас скажут, ответят и будут принимать серьезные решения.